Приветствую вас, разумные люди Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, насколько важно быть спокойным по жизни Насколько важно беречь свои нервы, ну и в принципе нервы окружающих вас людей Тем более, если это дорогие и любимые вам люди У меня наступил период в жизни, ну не сейчас, не буквально в этот день, не сегодня Но, скажем так, относительно недавно, когда я начал исправлять последствия всех своих эмоциональных поступков все то, что было сделано с горяча, все то, что было оговорено с горяча, высказано с горяча. Список очень длинный. То есть, вы понимаете, поступки, эмоциональные поступки, которые в порыве каких-то эмоций были произведены или произнесены, они рано или поздно дадут о себе знать. Рано или поздно последствия. Некоторых из вас могут даже шокировать. И знаете, у меня не так прям все критично, не так прям все сложно и страшно. Нет, но последствия серьезные, и они требуют незамедлительного вмешательства и даже огромных финансовых затрат. Так вот, я знаю людей, которые с детства на эмоциях, разругались с близкими, наговорили много лишнего. Я знаю людей, которые делают покупки исключительно эмоционально, не думая головой, то есть не включая мозги, не просчитывая риски, не просчитывая вообще в принципе потребность того, что они приобретают. Они подпадают под влияние маркетинга, подпадают под влияние рекламы, ярких картинок, громких призывов и действуют исключительно эмоционально. Примеров того, как эмоции нам вредят довольно много это не только отношения между людьми это наша жизнь в принципе сама жизнь потому что один поступок он формирует все будущее я знаю также знаю людей близких мне кто столкнувшись с людьми в погонах сохраняя спокойствие избежал больших последствий то есть Люди специально провоцировали их на эмоциональные какие-то ответы, специально побуждали их проявить, может быть, какой-то негатив, повысить голос, сказать что-то лишнее, дабы инкриминировать им какие-то правонарушения. И люди благодаря своему светлому уму и достаточно большому опыту, я так предполагаю, сохраняя спокойствие, смогли избежать огромных проблем. И сейчас это все уже далеко-далеко в прошлом. Но что могло бы произойти, если бы люди в тот момент поддались этой провокации? Знаете, на эмоциях мы можем сделать очень многое. На эмоциях родитель может ударить ребенка, сын или дочь могут оскорбить свою маму. На эмоциях происходят нервные срывы, депрессии, сердечные приступы, чтобы вы понимали, скачки давления. На эмоциях тратятся огромные деньги. Что, по-вашему, происходит в казино, помимо мошенничества и обмана? Хотя, в принципе, на самом деле, как такового обмана там нет. Происходит там эмоциональные порывы. Человек, не думая головой, не просчитывая вариации, не предполагая самого плохого, начинает убеждать себя, во-первых, он жалеет о потерянном и пытается это вернуть. И под влиянием эмоций начинает убеждать себя в том, что это возможно. Светлый рассудок не позволил бы так поступить. И если бы человек проиграл определенного рода сумму, он просто остановился бы и ушел. В принципе, человек спокойный, человек взвешенный, никогда бы и не зашел в казино. Это баловство юных, глупых, ну, либо тупых просто. Тут уж не важен возраст. Я хочу попросить вас. Сохранить спокойствие. Быть хладнокровным. Фактически во всем. Вокруг нынче нас окружает очень много всего беспредельного, беззаконного, плохого. Очень много людей, которые пользуясь тем, что экономическое положение становится все хуже и хуже, очень многие используют это с целью повышения своего рейтинга статуса, с целью, добычи легких денег понимаете, мошенничество я уже говорил неоднократно, оно процветает в тот момент, когда в стране происходят огромные экономические проблемы когда люди становятся беднее и они пытаются использовать любой шанс, любой заоблачный сказочный вариант для того, чтобы по-быстрому как-то обрести бабки, потому что реально простых способов заработать их нет экономика насыпется. Этот пример, это можно использовать, наверное, даже как метафору. В общем, смысл видео, он крайне прост. Будьте спокойны. Ну и думайте. Думайте, еще раз думайте. Перед каждым шагом, перед каждым словом, перед каждым действием. Я вот, допустим, учусь ловить свои плохие негативные эмоции, когда... Ну, и не знаю, что-то вспоминаю, и меня кто-то подталкивает к этому. Я чувствую, как только во мне появляется какая-то негативная эмоция, я ловлю ее, образно выражаясь, беру в руки, сжимаю и говорю нет. Отрываю от себя и начинаю думать о чем-то хорошем, о чем-то прекрасном. То есть я сам себе говорю остановить. И довольно часто это работает. Помогало ли мне это по жизни? Да, помогало. Очень много раз. Делаю ли я так всегда? Нет. Я же не совершенство, это же естественно. Любой человек имеет, да человек в принципе имеет особенности своего строения, характера, воспитания, эмоционального состояния, в принципе формата жизни. У человека какая-то гадость может накапливаться довольно долго, он может ее удерживать, удерживать, удерживать, не имея возможности, не имея знаний, как ее сбросить. И в итоге она приводит к какому-то большому срыву. И этот срыв может повлиять на очень многое. В принципе, я вам так скажу, что люди, которые исключительно эмоциональны, и те, кто не придерживается правила быть спокойным, рано или поздно эти люди себя губят. И хорошо, если только себя. Ну, вернее, это не так плохо. Обычно ведь они губят и своих близких. Потому что в большинстве случаев получается так, что семья – это как некая сеть. И вот мы в центре этой сети. И если начинает тонуть центр сети, то все ее края идут на дно вместе с ней. Понимаете? Это как одна цепочка, как альпинисты. Как... В общем, вы поняли? Берегите себя, будьте спокойны. Спокойствие, спокойствие и только спокойствие. Вот лозунг моего видео. Всего доброго.